Так, это да есть грунт, это тот, который грунт у меня... У тебя, э, у тебя единица была? Ну, белый, да, да ну, неважно, да. сейчас не в цвете дело, это тот, который я разбавлял да. м, 10, по-моему, по техничке, короче, сделал по-итальянской. И он мне густым показался через 1.8, сейчас я, тут... -то 15, говорим, да, сейчас м, мы сделали да. 5.1, сделали его с ХС-отвердителем, а не с ультра-ХС-отвердителем, ага. как в европейских техничках и добавили 20 процентов разбавителя, то есть, ну, ну, он реально стал, ну, да. пожирнее, чем это, у да, меня. лабораторные исследования, лабораторные исследования, а, то, что происходит на практике, оно немножко, совсем чуть-чуть отличается от того, что должно быть. Ну, сейчас и попробуем. надеюсь да. А есть толщиномер тут? Толщиномер, конечно, есть. померять толщину пластины до нанесения, после нанесения глянуть, А мы сделаем, да. Сколько, ну, глянуть именно, сколько у нас грунт получился, чтобы... Да, посчитаем слои, посчитаем толщину. Мы угу. можем сделать три слоя, мы можем сделать два слоя, мы можем сделать шесть слоев. Как ушел и Ну, Допустим, три слоя, да, в среднем стандартная более-менее работа, и сколько у нас получится? 100, 100, 100. Да. Ну, у меня получилось трех слоев 400. Не, да может не на пластине, а просто Зачем? сейчас померяем. Зачем? от кого? Вот эту? Да. Это нереально. А, там слишком ну, много? Понятно, там. речь идет о миллиметрах уже. Причём о многих миллиметрах. Ну, сейчас дюза какая тут будет? Это 1,7. 1,7. Даже меньше, чем у меня сейчас А то, что вот если в реальной ситуации то, что слегка светится, это ничего плохо. плохо. То есть надо, тут под ну, этот да, грунт да, надо. Да. У нас вот это место основном интересно. Ну да, да какая -то толщина, какая -то как разольется, да. да. Все, ну не больше. Хорошо. А, это, это все равно не вот. Вот, вот так, убедиться в том, что я просто мало разбавил у себя, да, и все. Ну да, очистить. Все. А. Ну тут явно видна скорость. <с rethink> Сразу причем. Не, ну я могу осознать. И... Не, ну Это можно, aber... да. А этот грунт можно наносить на металл, да? То есть у него есть эти да, антикоррозионные. Да да да, да, да, да, У нас есть 638, того нельзя. Я понял. А у этого есть и антикоррозионные присадки, и... Ждем пока -то и, ну, Все То есть все обычно, никаких... Да. Ну я не снимал прям полностью три слоя нанесения, потому что смысла не имеет. Тут больше показатель это для меня, что в Германии я использовал технички, которые написаны европейцами, но... Здесь в России технички подгоняли под наши реальные условия. И то, что у нас на рынке продается. Чуть-чуть а материал там отличается. Чуть-чуть, незначительно. Не все завозится в Россию. Поэтому, ну это для меня чисто тест. Именно для меня, чтобы посмотреть, какая разница. Вот шагрень, какая слишком разница. да, И как он наносился, это тоже видно. Сейчас включим камеру. Высохнет у нас тут все, что мы тестим. И померяем толщину на пластине. Значит, так. да, это значит тот самый грунт, который мы нанесли. Чуть позже развели. Да, э, я, возьму, да, я возьму 320. Ну, он у нас прошел сушку принудительную. Да, он, да, ну мы его ускорили немножко процесс. Вот, э, значит, он легкий шлифок поэтому под собственным весом не получится. Да? Я вот его кладу. А на пылесос есть такие, может, есть... Я вот так делаю. Я, я, я, Сейчас а воины напишут, что там 40 кг нажатия. Ох, <с <с не, ладно, я, я просто... Давай, мы, давай, я давай, для давай, себя, давай, да. давай, давай, хозяин бари. Где то есть шишечки, шишечки, смотрим, на ну да, Насколько шагрень крупная, то есть, вот ну, да. Я так чисто для себя, потому ну, что да, да, да. объяснять им о том, что без да, да. без бруска на пыли шланги это бесполезно. Они скажут, что я там давил. Интересно. Он аж этот стол а. дергается. Окей, ну вот. По поводу сушки сейчас, по поводу сушки этот грунт я у себя тестил, я его без сушки у меня ночь поставил, я его тер на бруске, терт тресы точно и так же, ничего не поменялось. Я да. оставлял на 4 часа, то есть я утром приходил в 9, в 10 я грунтовал, а в 2, 2, 2 начала 3 я уже его перетирал, он у меня просто стоял. На 3. Угу. Поэтому он три слоя вот так вот. же бруски лежат эти. А, блин, сейчас надо швак собирать. А, вот и вот и машинка. Машинка, да, да. машинка. Ну ладно, тяжелее, чем брусок. Да, конечно. Двести все равно, да? То есть это все равно по весу меньше, чем мы прикладываем к себе, да? Господи, я на нее нажму. Ну короче, согрение, но оно видно вот тут, что согрения почти нету. Да. Есть, ну, ну Это реально, это, это показатель хорошего грунта у всех фирм То есть у всех, у кого грунт хороший и стоит денег, он ну, реально вот. То есть он растекается классно, он трется хорошо И еще вот, вот какой тест я люблю делать Можно на ребре фигакл протир длинный и налить сюда базы мокро мы как бы предполагали, что будет немножко. А, ну да, мы не планировали да. это делать. Просто. Да, а что, кто подрвало? Ну, посмотрите, оно если есть контур прям сразу, он реально сразу идет. Да, да, да. Контур это то, есть, Короче, сделать, сделать протир, да. Если он не досыхает за это время, он по любому ну, счету. Мы сделаем протир. На торце или посередине. А он просто перед нашим тестированием ну, мы да. возьмем больнем базы. И ну, Где надо сделать? Это? Да, на торце, ну может там посередине прям широко, но тогда хорошо видно, ну когда широкая зона. Если, если есть, то его видно. Я полюбил этот тест, потому что он от него не скроешь, правда? Это 200 вольт. О, пошло, пошло. Хорош, хорошо, чтобы нижний слой не пробить. то есть предыдущих чтобы не достать. Неизвестно, с чем они там красили, чем и что. Но, судя по тому, как он спиливается, ну не должно быть, то есть обычно сразу же даже при перетирке видно, как контур четко тянется. А, не, не-не-не, в одном из городов, мы когда его тестировали, да, сделали слепой тест, как? подготовщики, слепой тест, а значит ты обезличиваешь грунты. А, что что да, чтобы не видеть, что это? Да, да, да. Даже исполнителям они делают, а потом по как бы, своим собственным внутренним каким характеристикам тестируют, и говорят, а, какой что, них, понравилось, да? что, да, понравилось. что понравилось что не понравилось так вот они с ним да, они сказали что это безы так теперь да пластину ту которую по толщине да вон чего у меня не получился тест там я не, не, на, не, да, не на пластине да, мерил я да, просто да. на столе мерил обычно вот так вот оставляешь полосочку ну, да, чтобы чего, замер да, чтобы сразу делать чтобы не записывать есть, 10, да, да, так, да. ну, ну где-то да, да, ну 12 да, да. А, значит кстати да. все толщиномер уже неправильный он уже не завод да, ну Все, конечно. ну два микрона разница. -а -а. Это ж нифига себе. Все, я понял, да. Только делала. цена этого толщиномера какая? И... Порядка тысячи, да? Нет, нет, я думаю, что где-то евро, наверное, 150 200. А, нет, он дороже. Это, это профессиональная аппарат. Да, он дороже. Я имею в виду. Да. Нет, порядка ну, тысячи рублей и евро? Нет, евро. А, тысячи евро. А, ну, нет, наверное, все же не тысячи евро. Да? Хотя нет, тысячи евро это 70, 70 тысяч. Но это ну, дорогие евро. Нет, нет, это где-то очень быстро. Ну вот на модель. Можно посмотреть mm -hmm. в конце концов, сколько она стоит. Если сейчас еще есть. Mm -hmm. Вот, Такие вот аппараты покупают для лабораторных исследований в учебные центры. Ну, то есть, да, я к чему вот это сейчас чуть-чуть это так? Потому что я даже. Нет, это не AliExpress. Mm -hmm. если да. Что да, да, да. То есть, То есть вообще 2 микрона прыжок не, не, на не, не, почти ровном месте То есть это способно еще мерить алюминий, соответственно да? Ну, да. ну тут здесь, э, я не буду настраивать, да? здесь очень много настроек угу. Там он их сам калибруется, можно руками принудительно угу. есть, ну, как, как хочешь, так и делаешь 12 микрон смотрим, да, но я его немножко переразбавил То есть ну, получилось это... в среднем не 20% как надо, да? а наверное процентов около 30, ну тут он накладывался получше угу. Вот, ну, было, ну, было, было, было, у нас легкая, площадь, да? 140 в среднем. Да, 140-150 микрон в ну, трех слоев, 3 слоев. Дал, да, а, если сделать все правильно, сделать все хорошо, должно быть 240 микрон в слоев, mm -hmm. да. То есть чуть погуще да? Да, чуть погуще. Mm -hmm. Ну, там, видно, у нас шкала немножко прыгнула, поэтому... Вот или у меня рука не сложилась. Ну вот он. Ну в общем для меня тут важно то, что я у себя не доразбавил и использовал да. другой отвердитель. А, да нет, отвердитель-то корректный, а просто он же он же его меньше добавляется, а отвердитель он жиже, чем порозаполнитель, Он сам по себя уменьшает вязкость продукта. Uh -huh. Поэтому мы здесь используем хс отвердитель, его соответственно здесь просто больше, uh -huh. как минимум в два раза. Вот. Ну, ну, понятно. Не критично. То есть хотим сделать потолще, навалить, чтобы все было хорошо, значит, тогда можно делать по-твоему. Да? Угу. Короче, на откуп мастер. Но ну, я его фактически да. использовал как жидкарь. Не, ну, вот. ну почти как жидкая я использовал да. там, там, в Германии. Ну вот, даже 150 да. микрон возьмем 150 микрон, там не сразу пробился. Не сразу 280-ке да, пришлось. Да, да, да, да, да. Да. То, есть, то есть время вроде бы, заняло. Не, ну понятно, что с дуру можно все сломать, ну, да. да? Но тем не менее. Ладно, ну, сейчас хотим да, подготавливаем и потом открасываем, покажем. Да. Просто глянем, да. Белая, белая, сделаем ее тут. А сюда прозрачный там нанести. А прозрачный уже не важно. Окрашенная она не окрашенная. Да, ну, ладно, сейчас да, посмотрим на наличие подъема, только такой ну как бы пшик и налить а, и оставить слоя. ну как бы пшик это ну, ну вряд, ли, пшик. вряд ли разумный человек сходу в протир жирно нагрузит да легко ну тогда а вот смотри вот это пойдет за протир ну это же не совсем протир тут грунта-то у нас не было а вот эта граница у нас ничего а, ну, Или ладно. Вот ну, вот не ладно. это вот ну это уже не тот грунт вообще вот этот ну вот тут да, но рядом просто много слоев. Тут-то только этот делаю пшик. Да. и один полный. Ну пшик и, и полный, да. Пшик подсушиваю. Ну мы делали в основном да. То есть я, делаю... То есть, я просто раз, делал, вот по два сути, два. да, раз и налить. Прям так, о, хорош. ну мокро до да мокро. И если оно что-то получается через две минуты там по-любому будет. Ну вот так. Прям две минуты ждать не будем, потому что, ну, подождем можно до полного высыхания, но растягивать видео наполнять. Минуты полторы прошло, никаких телодвижений, в принципе, нету. Это тот грунт, который высох в камере, параллельно там с нашим элементом, ну, может быть, часа два, да, там, с обедом два с половиной, если прошло от начала нанесения. Именно от начала нанесения. А, ну, пускай даже два там, с копейкой. Это не долгостойный грунт, как, допустим, на этой панели. Ну, Но все нормально. К грунту вопросов нет. Ну, подрыв-тест, в принципе, завершили. Тут даже вот так вот сказать, то есть это белая база. Да, это не эффектная какая-то. Ну, просто нету ничего готового, не было. Разводить не хочется отдельно под пистолет. Нету даже не видно никакого контура, чтобы контурировать. То есть это один слой, один слой на протир, и проблем никаких нет. Для меня это показатель того, что грунт нормально высыхает, нормально себя ведет. Пока что на этом все. Отдельно тут еще, ну это вы уже частично в стриме, что то кто-то посмотрел, кто не посмотрел, пересмотрите. Такие дела. На этом все. Всем спасибо. Пока.